Uh, по поводу по поводу того, что люди пишут и почему я удалил видео, дело в том, что я сделал видео. Это видео, которое было, в котором было сказано о том, что я за 25 секунд уберу заболевание позвоночника или, или, или боль в позвоночнике. Ну и огромное количество людей написало гадости. Я пообещал своей жене, что я это все уберу. Дело в том, что это хейп или хайп. То есть это привлекательное название, которое сделало интересы, которое заставило людей от, реагировать, написать какие-то гадости. Это все вывело очень быстро канал на очень крупные подписания и так далее. Но я это убрал, потому что решил для себя, что я буду более этичным и так далее. Тем не менее, хочу вам сказать, что после этого я вновь это видео... Выложено на своем сайте, оно называется «Я уберу вашу боль» и им можно пользоваться. А, некоторые люди написали по пять раз мне такие слова о том, что не нужно сравнивать себя и Кашпировского, о том, что Кашпировский много сделал, а вы кто вообще такой и так далее. Я хочу вам сказать, у меня не было задачи сравнивать себя с Анатолием Михайловичем Кашпировскому. Хорошо я к нему отношусь или плохо, послушайте, я не судья и я не знаю что делает этот человек и в общем-то в чем его там заключается трудности или радости или жизнь и так далее уважаю ли я этого человека послушайте я мужчина советского союза а в советском союзе нас обучали следующим словам молодым всегда у нас дорога а старикам всегда у нас почет поэтому я с почтением отношусь к анатолию михайловичу ну и сам для себя выбираю дорогу и так далее и я конечно же всегда независимо от того человек хороший или плохой если он имеет свои года и свои